здравствуйте друзья меня зовут Олег Ефремов я партнер компании LL из города Казань в данном видео я расскажу вам как можно усовершенствовать наши каталоги с помощью вот таких самоклеющихся карманов которые можно приобрести в любом магазине канцелярских товаров лично я приобретал эти карманы в магазине комус вот так они выглядят задняя сторона отклеивается вот так вот это получается. И приклеивается на страницу каталога. Длина этого кармана 19 см, ширина 3,5 см. По длине это нам не совсем подходит, но в этом и есть свой плюс. Разрезав данный карман на две части, мы получаем два кармашка. Тем самым мы удешевляем себестоимость кармана. Вот так это выглядит в деле. Вот обычный карман. Дно у него запечатано вверх открыт разрезаем его на две части и получаем два кармашка у одного кармашка дно получается запечатано, вверх открытым, то есть разрезанным а, рекомендую подрезать совсем немножко сверху кромку наружной стороны, чтобы удобнее было засовывать блоттеры верхняя сторона уже есть с такой кромкой здесь плохо видно, но постараюсь вам показать вот. Нижнюю часть, торцевую заклеиваем заранее приготовленными полосочками скотча. Вот. Потом вставляем в каждый кармашек блоттеры и на выходе получаем вот такие кармашки с блоттерами. После чего мы отрываем заднюю бумажную часть и наклеиваем эти карманы с блоттерами на страницу каталога вот так это выглядит уже в готовом виде смотрится на странице это очень презентабельно вот смотрите кармашек блоттер вот так это выглядит вот можете посмотреть довольно и симпатично так ну и рекомендации данные карманы э, я покупал в магазине комус как я уже говорил э, я рекомендую вам делать закупки через интернет так как цена в интернете гораздо ниже чем цена который, по которой они продаются уже в магазинах непосредственно вот так я рекомендую подписывать блокеры то есть писать на них название ароматов чтобы партнеры или клиенты не путали запахи вот нужно писать название я этого еще пока не сделал вот что сделаю позже вот на этом заканчиваю свой видеоролик всего вам доброго